Прошедшая семидневка оказалась российской неделей общественного транспорта, чему была посвящена соответствующая выставка «Электротранс». На ней публике презентовали и несколько перспективных электромобилей. Вдобавок начало недели запомнилось предложением главы АвтоВАЗа разрешить тратить мат-капитал на покупку отечественных машин. Кстати, о них. Редакция телеканала «АвтоПлюс» разузнала, что будет представлять собой новый кроссовер марки «Ладо». И когда до конвейера дойдет уже готовый преемник Гранты, который пришлось спешно переделать. А пятница огорошила малоприятной сенсацией. Тойота приняла решение законсервировать свой российский завод. Тойота не выдержала. Не найдя возможности восстановить поставки комплектующих, японская марка приняла решение закрыть свой российский завод. В этом году Петербургский конвейер, с которого прежде сходили седаны Кэмри и кроссоверы RAV-4, отметил свое 15-летие. В последние годы площадка, рассчитанная на выпуск 100 тысяч автомобилей ежегодно, давала рынку около 70-80 тысяч машин, то есть имела весьма серьезную загрузку. Однако этой весной заводу пришлось остановиться, а 23 сентября руководство предприятия неожиданно вызвало завоча на рабочие места. Но не для того, чтобы возобновить трудовую деятельность, а чтобы уведомить, завод закрывается. Притом безо всяких перспектив на дальнейший перезапуск. Как рассказали редакции телеканала Автоплюс собственные источники, всем сотрудникам обещано 12 окладов. Об уходе самой марки из России речи пока не идет, хотя такие слухи циркулируют весьма упорно. В законсервированном виде предприятие может пребывать сколь угодно долго. Например, соседний, теперь уже бывший завод GM, купленный Hyundai, простаивает с 2015 года. У дилеров Toyota остались некоторые запасы машин, которые продаются значительно дороже, чем рекомендует представительство. Есть информация, что недособранные RAV4 и Camry успели разобрать на запчасти, чтобы обеспечить запас комплектующих для выполнения гарантийных обязательств. Электрифицировать УАЗ-Профи становится модным. Первой батарейную версию ульяновской полуторки показала фирма AMR которая даже умудрилась заручиться поддержкой Минпромторга, подписав специальный инвестиционный контракт. А сейчас перевести коммерческий УАЗик на электрическую тягу решила московская фирма «Спецавтоинжиниринг», известная знатокам российского автопрома как создатель аккумуляторных фургонов «Газель Некст». В партнёры москвичи призвали ателье «СТ Нижегородец». Это весьма авторитетный доработчик, то есть производитель надстроек, спецтехники и тому подобного Комтранса. «Экоавтопроф» — это совместный проект компании ООО «Спецавтоинжиниринг» «СТ Нижегородец». Это результат нашей совместной работы более чем пять лет. Для нас «СТ Нижегородец» — это многие годы контрактная площадка. Ну и учитывая интерес к этому направлению со стороны государства и крупных компаний, в том числе в области ритейла и мы решили сделать совместный проект, в том числе с участием «Солерса». «Мы взяли автомобиль УАЗ-Профи именно потому, что на сегодняшний день он достаточно востребованная коммерческая машина и полностью отечественного производства, с отечественной шасси». Новинку назвали Эко Автопроф. Ей полагается синхронный электродвигатель китайского происхождения пиковой мощностью сразу 130 кВт. А пиковый крутящий момент лишь немного не дотягивает до 1000 ньютон-метров. Сейчас пока это прототип, ему предстоит еще испытание и сертификации, и на серийное производство мы выйдем примерно к марту следующего года. Объемы производства на следующий год мы планируем порядка 500 автомобилей. На прототип поставили аккумулятор емкостью всего 24 квт часа однако серийные машины планируется комплектовать литий-железофосфатными батареями на 40 и 80 квт часов с которыми расчетный пробег составит 150 и 300 километров. Данная платформа имеет модульное исполнение. Заказчик имеет право выбрать запас хода, который для него является оптимальным. Это 150 километров, 300 километров. Заказчик может выбирать размер зарядного устройства, то есть 22 киловатта или стандартно 6,6. И действительно, в списке опций будет значиться 22-киловатное бортовое зарядное устройство, с помощью которого зарядить 40-киловаттный аккумулятор удастся за 2 часа. С такими характеристиками Эко Автопров будет интересен в первую очередь службам доставки. Предыдущие наши проекты мы делали с НМС ячейками, здесь ЛФП. Здесь имеет ряд причин. Первые, эти ячейки они дешевле и более оптимальные по количеству циклов заряда-разряда. Но самое главное, надо понимать, проект ЭКО Автопроф это все-таки экономически более бюджетный проект, чем мы делали раньше. Он рассчитан на максимальную популяризацию для решения задач маркетплейсов, ритейла, доставщиков в черте города и, соответственно, ближайшие их области. Предполагает что крупные флотилии смогут существенно экономить на эксплуатации электромобилей, которым вдобавок не требуется регулярный масляный сервис, за исключением замены масла в редукторе каждые 50 тысяч километров. Ориентировочная цена в 4,5-5 миллионов рублей не станет препятствием для закупки электрических профи. Ведь пока цена зарядки электромобилей выходит существенно ниже, чем заправка грузовиков дизельным или газовым топливом.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 На российский рынок выходит Cherry Tiga 4 Pro. Модернизированная версия младшего кроссовера китайской марки. Про в нем означает прогрессивную, и это хорошая новость, потому что модель здорово продвинулась в оснащении. Но не столь хорошая новость в том, что кажется, на российском рынке не осталось больше китайских моделей дешевле 2 миллионов рублей. Новинка обрела другой передний бампер, иную решетку радиатора, а у топовых версий появился обильный красный декор по всему кузову. У турбированных машин в вдобавок выкрашены тормозные суппорты на всех колесах. Интерьер тоже обновлен. В глаза бросаются новая передняя панель, крупный экран медиасистемы плюс полностью сенсорная консоль для управления климатической системой. И это, кстати, эксклюзив. В Китае машине положена пара обычных крутилок. Базовым заявлен полуторалитровый атмосферник, в пару которому предложены пятиступенчатая механика и вариатор. К 150-сильному турбомотору также прилагается бесступенчатая трансмиссия, хотя раньше ставился преселективный робот. Цена чуть больше двух миллионов рублей. В базовую комплектацию включены фронтальные подушки безопасности, антизаносная система, кондиционер, медиацентр, камера заднего вида, бесключевой доступ и многое другое. Кроме того, в офисе марки уверяют, что дилеры будут отдавать машины дешевле, если воспользоваться фирменными программами.